23 августа Казанский федеральный университет посетил директор Арабского регионального центра мирового наследия, советник ЮНЕСКО Мунир Бушинаки. В ходе визита прошла ознакомительная экскурсия по Казанскому университету, этнографическому музею и Институту международных отношений истории востоковедения КФУ. Здесь господину Бушинаки продемонстрировали ресурсный центр института по развитию исламского и исламовеческого образования, а также ресурсный центр всемирное культурное наследие. Главным событием вечера стала открытая лекция для студентов и сотрудников КФУ, в ходе которой господин Бушенаки рассказал о своем профессиональном пути как международного эксперта в вопросах сохранения и восстановления исторических памятников, ответил на вопросы слушателей и даже подискутировал с ними на актуальные научные темы. Честно говоря, первоначально в ЮНЕСКО и понятия не имел о том, что такое Казань и где это находится. И только тогда, когда Санкт-Петербург принимал заседание Комитета всемирного наследия, тысячи экспертов со всего мира узнали о городе Казань и Казанском университете, потому что столицу Республики Татарстан представляли как раз молодые ученые Казанского федерального университета. В заключение встречи стороны обсудили дальнейшее сотрудничество ЮНЕСКО с КФУ, а также партнерство Казанского университета с образовательными исследовательскими центрами Алжира и Бахрейна. Регина Фухрудинова, Ленардо Влетьяров, Универньюз.